Так, ребятушки, ну все, эксперимент, я думаю, уже заканчиваем. По какой причине? Смотрите, значит. У меня осталось 8%. В ноль вообще часы категорически нельзя разряжать. но ну, не рекомендуется, потому что это очень плохо влияет на батарею. Так сколько у меня прожили, значит, часики. Для тех, кто не видел этот видос с самого начала, можете посмотреть шортс Там есть два видео. Одно, когда я завел это все и зачем я это сделал. да И второе, середина эксперимента. Короче, я включил на своих часах все абсолютно. Это Galaxy Watch 5 46 мм. У меня включен, значит, дисплей, там а, вибрация все, короче, как видите, на чуть больше половины а, у меня включен яркость дисплея, GPS, NFC, Wi-Fi, все в автоматическом режиме тоже, кстати, у меня... Я сейчас, видимо, отключил. Включено дальше у меня включено отслеживание сна, включено постоянное измерение сердцебиения, короче, э, отслеживание активности, отслеживание стресса, там, э, ну и так далее, тому подобное, короче, температуры в том числе кожи, да, э, в подсчете. Менструальных циклов, кстати сказать Все это включено и все это работало Так вот, давайте посмотрим Сколько же всего у меня осталось Обслуживание устройства и смотрим Дорогие друзья Осталось 8% 3 часа 45 минут До этого у меня проработали часы один день и 20 часов Короче, ну, двое суток Часики могут проработать В таком э, серьезнейшем режиме Так что ну, кому может быть данная информация будет интересна. Включено абсолютно все. Двое суток работают. Пока.